Фух, короче история велик... феноменальная и интересная получается приехал на, на озеро синевир посмотреть снял в межгорье жилье такой купил покушать туда-сюда ну, думаю схожу поеду посмотрю от, от межгорья там 19 километров или сколько-то подхожу на попутку короче ну на, на остановку вернее женщина с мамой останавливается говорит на Синевир! Я, конечно, на Синевир. Запрыгнул, думаю, все великолепно, слаживается. Тормози. Тормози, Тормози хоть ты. Ну, вот никто не подбирает. вот а это жулики. Все так думал, слаживается хорошо. Они меня высадили где-то на перекрестке. Я в шоке просто. Оказывается, до Синевира еще 15 километров. Ну тут красота, конечно, природа, он течет сзади. Ты шо? лес вокруг, воздух, бомба. Местный, он поехал на лисопрене, только в другую сторону что-то. Речечка. В общем, иду я на этот Синевир, время уже, я даже не знаю, наверное, 6 часов вечера Успею я его сегодня увидеть, не успею, прям галопом по, по жопам называется Кафе Белятерия, Кава, пиво, квас, шашлык, машлык, шаурма, кутюрьма, все, короче все хорошо, только, ну, до, до Синевира только еще 10 километров, наверное, найти. Так что вот такая вот у меня прогулка Тур выходного дня Это пиздец, короче Йоу Короче, продолжаются Приключения Был я на Синевире Попал, все-таки пацаны меня подвезли Я заплатил, короче, им 100 гривен Они меня прям туда машиной отвезли Я посмотрел, сфоткался и вернулся, в общем. Благополучно, в общем. Ну, сегодня новое приключение. Бачив, бачив, такого я не, не знаю. Что они тут? Брехуны, короче, одни живут на Западной Украине, походу. Говорю, блядь, в маршрутку сел, говорю мужику с дочкой. Он сел с дочкой возле меня, на руки взял дочку. Говорит, выйдешь, говорит, я выйду. Через 15 минут ты выйдешь. Говорю, где этот водопад Шипот? Как я выхожу, через 15 минут я выходишь ты проехал я нахер этот шипот сбрыхал мужик теперь нужно пешком опять иду пешком в общем. Он... вокруг как всегда красота леса, горы, моря, океаны чудик чудик он Коров гонит, сейчас у него и спросим Кажется, 7 километров Тут пешком пройтись и все В общем, весело Слава богу, тут хоть воздух чистый Ходить можно до упаду Экскурсия и за экскурсией идут просто Go exc excursion Я не знаю, как экскурсия по-английски вообще Неважно. важно Важно то, что пешком хожу хорошо Просто великолепно Шипот Невери, зато я потом буду рассказывать. Я, блять, объездил нахер всю, всю Западную Украину, был и там, и там, и там, да, красиво, там, и все и там, и там, и там, и там, и там, и там, и там, и там, Продолжаются приключения, день второй. Потом дальше будет видно, что там. Короче, приближаюсь я к шипоту, к этому водопаду и встретил кабасию. Ну, цек, удивительное существо. Хрюшка, походу. Иди сюда, смотри, показывай. Вот она. Где? Вон она, поселка. Сейчас мы к ней подойдем. Ну, говори, давай. Давай, давай дружить, кабась. Кабась, так хрокает, ты шо, глянь Она гуляет просто, да? Ложись Кабась <серкотливое> <серкотливое> <серкотливое> Кабась Это девочка, она скоро, наверное, будет рожать Давай по чешу, по тебе, да? Хрюш. Хрокает. Вот видите. Это местная. Да, ей нравится. Ты что, да? Сколько тебе кабась? Ну, покажи репку. Так, что спокойная такая. куда там, ты что? <смех> да, да, так. На водоспад люди пытаются, добрые едут. А вот я наконец-то и добрался, да, водопад. Обычный. <смех> это я пошутил. Сочи не он. Блять, надо голову помыть, это пиздец. Свинью трогал, потом голову. Свинья сам. только начало, походу. Подзасранный немножко. Опа, чудик полетел. О, слушай, да? Бля, круто. Че себе проехаться так? Опа-ча. Водопаджа. Пеночка там хорошая сидит. В общем, скоро Во все и он. Водопад шепа. под ним вот стоять. Такие репы получается. Вот так он идет. И пошел, пошел. Оп я такой На подъемничке еду Поднимаюсь на горы А с горы будут спускаться Черники покушаю На поле тут много черники Вот такая вот канитель Карпотяки.